Всем привет! Сегодня мы будем показывать новые фишки из варантов. Итак, первую фишку вы сможете реализовать за защиту на карте Сплит, если возьмете персонажа Сейдж. Для этого вам нужно прийти на плент А и стать на эту позицию. Полностью прижимайтесь к стене, берете ледяные блоки и повторяйте все, как на видеоролике. С этой позиции вы хорошо видите врага, но при этом он вас не увидит. Если вы играете втроем и уже подсадили напарника на ледяной блок, то вы можете усложнить жизнь врагу, используя комбинацию Viper Sage. Это не только замедлит его, но и нанесет ему урон. Наверное, у всех случалась ситуация, когда во время перетяжки вас убивал соперник. Сейчас мы вам покажем, как избежать этого. Для этого вы прижимаете стене, ставите на вторую решеточку и далее повторяете все, как на видео. Ориентиры довольно трудно найти, поэтому сделайте это сами. Если противники только зашли на план, но вы боитесь попасть в пошельной пулю снайпера, то эта позиция чисто для вас. Let's go.